Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами я. Серый кролик. Ну вот, у нас замечательно стоит погода, солнечная. Правда, еще ночью холодно. Курки, слава богу, начали более-менее нестись. Вроде бы даже не понадобится где то такого-то что-то брать. Эти яйца, чтобы заложить нам инкубатор. Во дворе еще огромное количество работы. Тут накрывать. Да, да, Рекс. Ой, хороший Рекс. Бочки уже тут пустые, уже все. Ой, нужно ехать сегодня за комбикормом в обязательном порядке на рынок. Здесь, как вы видите, немножко уже почистили, попалили, почистили. Если кто помнит, как у меня здесь было и как сейчас уже стало, то я думаю, разница все же есть. Но осталось еще четыре деревянных наших клетки. Там, где я раньше содержал своих ушастиков, их нужно еще разбирать. Работы, короче, еще одним словом, очень-очень много. Где какая более менее доска, мы, конечно же, оставляем. А то даже эту кормушку для птиц не сделаешь. С учетом нынешних центок это трендец. Ну а что в котел, что в кочегарку. Он уже ждет нас наш огород. Не знаю, что там получится. Может, все это вымерзло, может нет. Но там растут у нас зерновые. Так что не знаю, как там что-то у нас будет. Ну, посмотрим, почему увидим. Вот там еще одна кормушечка у нас есть, оказывается. Вот там внизу нужно убирать. Здесь все тоже убирать, убирать. Но уже площадь у нас большая. Ну что, идем в крольчатник. <coughs> Случили мы две девочки. Вот бочка сразу наша. Вот. На дне. Все. На дне. Крольчиха вроде бы кормит, но я честно говорю, я убрал. Короче, оставил у нее всего лишь шесть крольчак 6 самые маленькие которые были я их убрал чтоб ни они не мучились ни крочих не мучили а главное чтобы меня не мучили потому что блин сидишь думаешь выкормить не выкормит. в одним слон убрал и все здесь глубокая подстилка уже сантиметров 6 наверное то есть лапки там все нормально никаких еще не должно быть здесь под сидит, жизнь радуется. Точнее, наоборот, девочка здесь под А сеточка, видите, попрогибалась немножко таким стало. А еще крольчиха сегодня бегала, блин. Ну, здесь вот, видите, ей тяжело, уже на досочках пытаются полежать уже. Скоро срок. Малыши потихонечку растут. Одним словом, сегодня выскочила крольчиха и бегала поверху. Она в сильной была охоте, как оказалось. С утра мы ее уже осеменили осеменили, а еще что она натворила, видите, заново весь утеплитель сорвала, очень была девочка нервная Рыжики растут, может не так быстро, как хотелось, здесь тоже уже срок подходит, колобок Вот она, вот она, виновница аршанская девочка, а? уже успокоилась, две садки сделан Могилевским кроликом, кролом, тоже серебром ну будем уже надеяться, то есть сегодняшнее числа будем ждать, что там у нас получится. Здесь вот такие детишки скоро будем отсаживать. Вот эту крольчуху я тоже сегодня случил. Она тоже аршанская, Орша, привет вам. 40 поступил, да уже и она уже будет, наверное, четыре с половиной килограмма, такое чувство, что мешок такой удобненький Так, так, так. Что еще у нас? Смотрите. Здесь я отлучил уже этих крочах. Вот они бегают им уже 56 дней или 57, 56, наверное. Смотрите, вроде бы вот лежит в трапе, все хорошо, да. Вроде что-то даже проскакивало Но э, уже свежее, видите, уже не проскочило. Почему? Линька началась у крольчихи. На трапе начала набиваться всякая пыль. Думаю, ну, вроде более-менее нормально. Берем, поднимаем его. Посмотрите, что с обратной стороны творится. Вот это обычно люди, наверное, не показывают. Или это трапик, так говно, да, извиняюсь за выражение. Ну, все, мыть. И я посмотрел, так, некоторые трапики, так, емко. Посмотрим еще один. Так, девочки, отвалите, пожалуйста, от меня. Нет, он нормальный, еще, на удивление. Ну, я еще один уже убрал, занес помыть. Потому что, видите, здесь без трапиков. Потому что это трендец. Вот видите, здесь все малыши на трапике лежат. Сидят. Так, малыши, дайте вас посмотрим. Не, ну нормально, видите. Только немножко погрызли. Сейчас они сами позалазят на Так, трафик показал. Неряха. Ей сейчас немножко сыпем, потому что она должна в охоту прийти. Так, так, так, так, так, так, здесь все покормлены. Водичка полненькая, мы сейчас долели. Вот видите, водичка полненькая. Ну, а здесь пацаны. Пацаны. Первый Могилев. Второй у нас Могилев. И вот такой красавец еще у нас есть. Порша. Вот такие у нас парни. Серебро. Да, такие любопытные. Ну, пацаны, между прочим, спокойнее чем девчата. Девчата какие-то, блин, не знаете, вот... Ну, такие кипячные. Ну, по крайней мере, у меня. Ну, на двух кроликах, конечно же, не поставишь Дианс. Пока еще не съели. Ну, самое главное, что есть вода, есть еда. Но еда заканчивается, только что нужно ехать вот на рынок. Съездим до да закупимся. А, так, под клеточки более менее сейчас чисто. Работы такой сильно, грубо и нету, да. Такое, чтобы моментально случать крольчих, там одновременно 5-6 штук, у меня сейчас не получается, потому что я поспешил и в одно время 2 покрыл, во второе время две-три покрыл, и то есть такая небольшая разбежка получается. Но в течение этого месяца у меня пару акролов должно быть, а так весь апрель должен быть в окровах. Ну что, друзья, пойдемте в свинар, там еще посмотрим. А, еще, друзья, чуть не забыл, по какой-то причине, знаете, когда я содержал кроликов на улице, в таких клетках деревянных, крайеньких, здесь постоянно была у меня какая-то работа. То воды нет, то вода замерзла, ну ладно, не зима-лето, а то воду кто-то развернул, кто кормушку где-то где что-то высыпал, то клеточка начала где-то там, не закрывается дверка, разбракла или рассохлась, да, размоклась. Постоянный яморой, постоянно была какая-то здесь работа. То пленка слетит, какашки все проливается сюда, нужно было бить. То палочку отгрызет, вылезет, бегает по улице. Как пришел я в помещение, о таких вопросах или проблемах забыл. Вот это огромнейший-огромнейший плюс. Пока. Так, свет какой-то здесь плоховатый. Ну, билбосики жизнь радуются, подстеленные. Подстелянное уже было побелено. Видите, как все стало. Этот как будто разодрался, Ленота. лениться даже уставать и все остальное. Но <свес> пускай растет. Ну вот эти жимжики, жимжики, думаю, немножко поднимаются. Да, да, да. Приучаем их. Давали хлебушек с руки неоднократно. Ну, вот этот мальчик уже начинает на девочек. Ну видите. Если все нормально, к пятнице еще привезем. Ну, одна проблема, знаете, я покупал вот этих профессионалов по 300 рублей за парку, а вот эту партию уже сказали 400. Думал, может кто-нибудь меня наем, ну ка бы, понимаете, перезвонил еще двум человеком. 400 рублей парка свиней. А говорят, цены не выросли. это трендец. Ну, что делать? Придется все равно покупать, потому что не возьмешь сейчас, потом тем более уже не возьмешь. Ох, вот такие дела, друзья. Так что цены растут, к сожалению, даже и на поросят. Может, ожетать то, что к весне, или то, что все хотят что-нибудь домашнее себе, да? Ну, не знаю. Но, одним словом, цены выросли. На 100 рублей поехал в лесхоз за дровами дрова выписывать. Мало что сейчас не возит, потому что почему-то там уменьшили объемы заготовок леса дрова так еще ценник вырос еще на 60 рублей примерно сказали можете немножко даже больше брал по 160 фишку сейчас 200 там 10 240 ну плюс-минус сказали, все от породы древесин так что не знаю как там выживать да? Да, хороший, да, хороший. Вот, будем выживать. Копилочка рыжая наша, да? Мы ее забьем, мало ли что, или сами, или, или себе, или на продажу. Но однозначно будем с копеечки. По крайней мере, из голода точно не сдохнет. Вон еще одна сидит копилка. Раньше были черные, сейчас рыжая. Вон, я на ее уже встать не я встал, блин. Встать не можем. Ну, ходи, ходи, ходи. Вот Загоны, если что, если кто не знает, ширина их на метр двадцать глубина, то есть длина метр семьдесят пять. Можно сказать примерно какой процент. Все, друзья, всем пока, счастливо, всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирного неба. Подписывайтесь, комментируйте, задавайте вопросы, постараемся найти вопросы, которые по тематике данного видео всегда течет. Всем пока!